Здравствуйте, продолжаем рубрику «Точка опоры» и продолжаем рассматривать женские качества. Именно в женских качествах находится, находится самая твердая почва для жизни женщины. Потому что женские качества раскрывают ее ресурсы. Каждое качество – это новый ресурс. А в целом, это более 200 качеств, позволяют женщине быть адекватной в любой жизненной ситуации. Всегда у нее есть реальный и позитивный выход из любой ситуации, если ее качества раскрыты. Мы начали рассматривать с вами три качества, рассмотрели уже. Это масштабность, нежность и свобода. Не самые популярные у сегодняшних женщин качества. Но, друзья мои, я как раз беру те качества, для рассмотрения в начале, которые наиболее влияют на жизнь женщины. Вот эти вот три качества плюс сегодняшние качества, которые мы будем рассматривать, мудрость, вот эти четыре качества составляют где-то 60% всей мощи женской. А все остальные качества вытекают как бы из этих качеств, опираются на эти качества. То есть масштабность, нежность. Свобода и мудрость – это основа, это база вообще женских всех качеств. Поэтому мы с вами вот сегодня с базы-то все это рассматриваем. В женском клубе у нас именно начинают с этих качеств. Целую неделю прорабатывается то или иное качество. В результате женщины обретают очень твердую почву под ногами. Так вот, мудрость, мудрость. Мудрость – это ум, наполненный любовью. Обратите внимание, ум, наполненный любовью. То есть, где присутствует и ум, и любовь. Любовь без ума, то есть, когда сильная любовь, но ума нет, это тоже плохо. И ум без любви тоже плохо. Он разрушителен, и женщины, которые, у которых ум без любви или без недостаточной любви, как правило, испытывают в жизни огромные проблемы. Поэтому вот соединить ум с любовью, вот это наивысшая, наивысшая форма мудрости. В этом случае женщина спокойно в любой ситуации видит причины, видит путь и делает реальные шаги в нужном направлении. То есть мудрость вообще уникальное качество, которое, конечно, присуще и мужчинам. Должно быть присущим мужчинам. Там у них несколько другой э, аспект. Как мы уже говорили об этом, у мужчин и женщин часто многие качества совпадают. И не просто так. Просто у мужчин один акцент, у женщин другой акцент. А у мужчин какой акцент? А у мужчины больше поставлено все-таки на ум, на действие. То есть здесь... Больший аспект. А любви, ну, в общем-то, <смех> может быть, чуть, чуть поменьше. А у женщин не может любви быть меньше, больше, меньше, чем ума. Поэтому, милые женщины, если у вас большой ум, великий ум, и вы чувствуете, что любви не хватает, срочно займитесь развитием любви. А для этого, в принципе, тоже все есть, все есть в вас. Как сказал один оптинский старец его спрашивает, "Отец, а как научиться любить? Да очень просто. Делайте дела любви каждый день. Делайте, делайте, делайте дела любви. И любовь придет. Так вот, тому, у кого сильно развит ум, нужно делать любви, дела любви. Нужно относиться к природе, к людям, с любовью и добром. Нужно делать добрые дела. То есть, это обязательное условие. Тогда ваш ум станет мудрым. Мощный ваш ум станет мудрым. Уже не будет создавать проблемы другим, и вам в том числе. А будет прокладывать зеленую дорожку по вашей жизни. Тот, у кого э, любовь большая, раскрытая, но недостаточного учитесь, развивайтесь. Все для то, есть для того, чтобы ум стал действительно более активным. И все для этого есть. Это тоже нетрудно. Нужно просто правильно определить, чего у вас много, а чего не хватает. И дополнить соответственно. Поэтому мудрость – это вот равноценное сочетание любви и ума. У женщин даже может быть любви чуть-чуть больше, чем ума. Это... Нисколько не повредит. А вот мужчинам наоборот. Чуть-чуть больше ума, чем любви. Это тоже не повредит. Итак, друзья, с мудростью вас. Идите мудро по жизни. Благодарю.